И всем здарова, ребят, с вами я, Ванёк, и мы с вами продолжаем проходить Слиппин Дог, так как я бы уже прошел первый босс мина, полица стоять, а, черт. не двигаться на колени, а, щет, фак, мазафака, эй, осторожней, футболка новая, не помни мне только, а, поишень. я инспектор Тен. И у меня на тебя тут Но изрядное досье. Многократный арест Сан-Франциск, предполагаем связь с организацией он... а теперь ты связался с ой он и. Теперь, знаешь, не стоит подобным образом расбрасываться со своей жизнью. Твоя забота очень трогает. Я очень не оценю. Внезапно я осознал, что мне стоит бросать кто-то школу, справился. Я бы мог стать настоящим человеком. Спасибо за то, что показал мне дорогу к цвету, инспектор. Я хочу дать тебе шанс, Шенс. Ты должен сотрудничать, со мной, тогда, может быть, мы сможем договориться. старший инспектор, я как раз иду допрос. Инспектор, произошел недоразумение. Недоразумение, сэр? И как вы же, офицер, приказ вам оплатить? Но, сэр, у меня есть данные о том, что он является тренцем... Да, понимаю, но... Вы просто Это не только противоречит праву, но Райсио Стоптен, он один из нас. Что? Боже, Пендрю, давай я дверь открою, наверняка есть полицейский, который меня вступит в проект Если доверять, я ей впервые в жизни, поздравляю, Тэн, теперь ты все знаешь. А теперь пом давай попробуем помочь Вэй уложиться в следующий раз, за его работу идет. Похоже, у меня нет особого выбора. Нет, теперь уходи. Решите говорить откровенно, не разрешай уходи. Нужно быть осторожней, Вэй, куда осторожней, я не смогу отмазать тебя снова. Сэр, я... я... не хочу ничего слушать, просто давай поосторожнее. Ну, собственно, это либо задание у меня было такое, либо я реально каком то Сюмину, блин, заеб... Забил. Очки полиции 0 и очки триады 0. Не, ну очки триад... Не... Общий счёт задания 199, лучший результат нету пока что. Награда разблокирована. Получен награда старая одежда, бронерон, фургон с рисунком дракона. Enter. Продолжить. Получен награда. маск, призрачной свиньи, классик с черной шляп, шляп, шляпка боя, соломинная шляп тоже. Я и блин, сделан нафиг. Получен наград костюм рику из игры Jazz Case 2. Jazz Case 2. Трейдмарк. Очки полиции 3. Получи награды за высо... на выс... задание на высокой скорости. Энтер, продолжите. Ну, может быть, пара... полицейский рейтинг 3 и очки триады тоже 3. Очки авторитет. Тут и как в Сэнс есть. Тап улучшит. Хороший вос... эффект восстановления от еды длится вдвое дольше. Травяной чай тонизирует в 2 раза сильнее, а энергетические напитки становятся на 50 эффективнее. О, блин, а отбивание, чёрт, очки триады, так, это, м -м, ну, так, а это, блин, то, очки полиции, так, это, так, это, контрол, а, ну, блин, то, назад, мои получена футболка в, вауф, -а -а, это, Ч триады три. Итого у меня пятый практически уровень триады. Задань... Получен награду. Задание Шаунионский переполох. Это в Шау... Шаолинский переполох. Получить костюм. Храм воина храма Шаолин. Получит награда. Винчу теперь у вас в квартире. Получен награды, пистолет, костюм Рику, Костюм, пистолет, Сильвер. Бленд Агенда 47. Броня Шериф. Инг. Индастрис и винтовка ФРМ-27. Ну, продолжим так. Потом, короче, будем разбираться с этим... За... Не, ну, у меня очень много. Дофига, короче, наград Супиноград. Тактический кидрог, штурмовая винтовка с подствольником 200 тысяч. Ашка это единицы местные, единицы денег. Эм, одежда выше класс. Туону, ту, высший класс. Это машина. Одежда пианов мастер. Брюс, Саниль. Доступно, Энтер. Продолжим игру. Пока все DLC тут принимают. 20-корнерусный конверт, который нужно найти в Гонконге. Ну не обязательно получать награды. Задание смерти от 1000 порезов. Задание триадское шоссе. Костюм громилы из триады. Машина громила из триады. Это все доступно мне и это награда распакирован футбол QFG, маска лучидора у маска лучидора я не я маска лучидора буду одежда воина молнии меч воина молнии ваших апартамент одежда мастер винчун да блин дай работа для полицейских получена награда работа для полицейских на энтер продолжить получена награда Простая одежка, 7 детективы, секрет полицейская машина-призрак, полицейский радар, теперь у вас квартиры есть. Три футболки GSP для зданий с смешанными боевыми искусствами, на повязанного GSP. Полицейский рейтинг плюс 3, и очки триады тоже плюс 3, но... Очки авторитет на 5% на шестом уровне, на восьмом уровне, обычный массаж, массаж здесь на 50%, шкала исполняется быстрее, авторитета, триада плюс 8 полиция плюс 8 тоже, но полицейские задания надо выполнить. Американские банды, даже азиатские, они рядом с ряд. мне не нравится это нагло маленький гораздо осторожнее. Первым делом, я надеюсь... Вот, вы проспаемся, проспаемся, встаем, встаем. встаем. Это как мафия третья, что ли? Открыть гардероб так на... Тело. Ладно, тело. В Хангсу, футболка Бедбо, Бетерброд, Team с 2, Омномном. Футболка, оригинальный футбол Портал, now you training with portals. Это купленная, ничего, майка, темно синей ветровка, серая майка, джинсы, жилетки и футболка, так. Я лучше одену вот этот, хан, 8 громил, 5 крону, ноги, так. Трусы, фальшивышный джингл, Флаксы высший класс, потертые джинсы, ладно. Ноги, так Босиком клубные тапки Такого Маска лучше Дора, блядь Не, я сто процентов эту Надену как-нибудь, ну Камбрия Ладно, вот эти вот. Часы, не часов, не клетчаток без пальцев. Ладно, не часов, браслеты. Браслетов тоже нету. Так, нет аксессуаров на запястье. Костюмы. Так, здесь форма спецназа. Больше шайл. На. На назад надо. Мне такое нравится. На назад, на назад надо. И так, так, посмотреть карту несколько раз. Нажать на М, чтобы посмотреть задание. Нет. На М, М, М, М. нажмите на М, чтобы посмотреть основные задания. Горобёж, доставка. И, или... Но, доступного дела. Блин, а как отсюда выйти-то, а? Самое странное. Умыться надо и сделать все свои дела, домашний. Пока ого. Тут можно и очки триады качать, и очки полиции можешь качать. Заберите байк с. Со... А, а, а... а, вот где. Вам нужен байк, да? Позиция машина. Гончная машина. Машин триады. Машина. Лучше вот такой вот байк выберу, короче, и поезжу. Продавцы автомобилей. Вот я к ним и первым делом-то и поеду. Вы же знаете меня, ребят. Со времен Saints Row 3 я очень сильно люблю. Так, что тут голубое горит? Так, это задание полицейских. Вы же мне знаете, ребят. Со времен Saints Row 3, наверное, что я очень сильно обожаю машины, кастомизировать всякие разные. Ой, блин. А, тут же точно забыл. Тут левостороннее движение. Ай, блин. Вы знаете, ребят, как я обожаю кастомизировать свои тачки. Особенно, когда... О, на H-сигнал. На B-с, на b доставка. Блин, тут странное... Странное движение. Во всем мире правостороннем. В Китае левосторонние, кстати. Это самый странный... Мир... Город, который... Авгачан. Меня чаном, блин. Нифига себе. И с какого фига я вдруг заслужил быть чаном вашим? Левостороннее движение. Не правостороннее, как во всей России у нас. Честно говоря, у нас у всех в городе, в мире правостороннее движение принято. А тут левостороннее, блин. Да, я понимаю. Как сейчас китать, наверное, сложно привыкать. Если китай, к примеру, машину водит, водитель уже, и, и он в нашем городе, да даже в нашей стране, в России, блин, проживает, он... А он привык уже к левостороннему движению. то ему что, придется переводиться, блин? Ну, походу, там. Да. Это так-то задание триады. Ты в норме? Ты выглядишь так, будто тебе на дерьмо на лицо насрали. Да мне не нравится быть на пугушку Уинсона. Ты знаешь, что Садки я серьезными делами заправлял? Повышение, когда придет время. Да ладно, можешь что-то типа вроде учеников, Уинслем Нельзя весь ждать, когда мир даст тебе то, что тебе нужно. Именно просто. То, что точно. Давай уже подумал, Джеки, в ближайшие пару дней, что происходит, что не произойдет. Черт, еще еще. Летин глаз нужно будет доставить круп yeah, прорезку хорошо, yeah. но я пожалуй, yeah. слишком yeah. рано. Yeah. Последнее, yeah. что yeah. мне сейчас, yeah. это yeah. на Зольве, yeah. красный шесть yeah. заняться. Yeah. Да yeah. нет yeah. же! Yeah. Это мелкое сделка, yeah. говорят, yeah. за нее yeah. будут присматривать yeah. все yeah. пар придурков. Yeah. Да не Можно. хорошую yeah. долю. Он будет идти впечатлен. После этого мы. Он не сможет нас не повысить. Ну, типа, только нужно прости, чтобы никого не было. Конечно, само собой. Они, никто не узнает, что это были мы, если нас не поймают. Ну, нас не поймают, если ты не обослешься. Давай садись. Паренок подняться. Ах! Поезжайте на склад. Так. А у дед взял фуркун. Да у моего друга, дядя мастерской, тут за укун. Вот, покататься. Правда, что? Блин, ну мне. Право сторон. Надо будет переучиваться, ребятки, вот серьезно. Надо будет. Быть... Да ладно тебе, вон, посмотри на меня. Ты не. ты такой один, Джейки. А что за глумком у тебя? Это Хабр с прошлого дела. О, какой еще Хабр? Это шины, ЛТ куча всего круж. Ну ты даешь. Тоже сейчас пройдет старый момент. Но ты должен знать, что они хоть чего-то стоят. Если они продают, то да. Если они продают, то они хоть чего-то должны стоить. А у нас в, в мире, в стране, да. Даже не, не знаю, как вот стран мира, но насчет нас в стране... Признан правостороннего движения, а не левостороннее, поэтому. Как saint чтобы получить респект от милицейских, есть по правилам. Наденьте маску. Люди в глаза не должны понять, что это мы. Охранников там должно быть совсем немного. И в итоге, получится, что нас подставили. Кто-то так... Кто кто не глуши мотор, я достану хабар. Хабар. с ним ага противник нейтрализован все нужно направо, чтобы отразить вражескую атаку вражские удары не сночу я ребятки я не поел черт блин ну ревзин, ну я реально не поел. Блин, а, ну черт. Я реально не поел, ребятки, поэтому на интер Начинаем с контрольной точки. Окей. Наверное, мы уже доехали до этого место с Уинстоном. Нет, атаки нельзя прервать. Да я с этим сначала разберусь и с тобой потом. <связываю> я все эти разборки, честно говоря, разборки банк... Ну не очень сильно люблю, конечно, но как бы по другому по другому-то и не. Вы могли это понять, потому что как я играю в Сенсру четыре, 4... о да, мочи его. Ой, блин, я ж на левую кнопку жал. Ну ладно, enter, ладно, с контрольной точки отметим. Пройдем, Вс, мы. Baby, eat, huh? Их так нельзя прервать. Может контратаковать, ага? Ай, ребят, нож коем. Это что, типа мафия второй? Ой, ребят, изнясь. Мне звонят. Пока-пока. Скоро их увидим. Я ты блин.